Хочешь зарабатывать в интернете? Учись самому главному. Приглашать людей в свои проекты, создавать трафик на свои ресурсы. Это базовые вещи. Это первое, чему нужно для работы в интернете. День добрый, дорогие друзья. Я Игорь Черноусов. И данное видео является первым видеоанонсом серии уроков, посвященных привлечению рефералов созданию трафика на свои информационные ресурсы. Как я уже сказал, это самое важное. Это базовые вещи, это то, чему нужно учиться в первую очередь. Дело в том, что только благодаря тому, что люди не смогли набрать свои себе рефералов, Рушится большинство интернет-карьер, MLM бизнесов. По тематике привлечения рефералов сейчас в интернете вы найдете громадное количество информации. На том же самом ютубе, если вы наберете, как привлекать рефералов, YouTube ответит вам десятью тысяч видео. Я всем своим рефералам высылаю неплохой, с моей точки зрения, курс о привлечения рефералов. Тогда возникает вопрос, зачем еще одно видео. Здесь есть несколько причин. Первая причина. Я обещал своим рефералам, людям, которых я пригласил в проект Ойо Медиа, я свои обещания стараюсь выполнять. Вторая причина. Дело в том, что большинство обучающих курсов, даже вот тот курс, который я ссылаю рефдилер, они, конечно, хорошие. Но когда вот такой вот объем информации вываливается на человека с нулевой подготовкой, когда на него вы вываливаются сразу куча различных способов приглашений, неизвестно как они у него работать будут, то чаще всего люди теряются и не знают с чего начать. В своем курсе я расскажу только о тех методах, которые использовал лично я. расскажу, что у меня получилось, что у меня не получилось. Причем сразу хочу сказать, все способы, которые я использовал, их не так уж, кстати, и много, все они очень просты и очень легко повторимы. То есть каждый, кто захочет а, работать вот, по приглашениям, так же, как и я, все это очень легко повторит и получит, скорее всего, хороший результат. Это первое. Следующее. На данный момент даже самые замечательные курсы, даже вот этот вот ревдилер, да, он не выстреливает настолько, насколько должен был. То есть не дает того эффекта, на который, например, рассчитывал его автор. Почему? Скорее всего, многие из вас покупали какие-то курсы, да? И что чаще всего происходит там? купил скачал положил и все это ну, почти мертвым грузом лежит на диске вашего компьютера а если вы это получаете в подарок то вероятность того что вы его будете смотреть и пользоваться еще больше уменьшается сейчас э, рулят онлайн тренинги то есть когда вы можете задать конкретные вопросы человеку который этот курс сделал потому что у всех возникают множество у всех кто пытается разобраться будут вопросы и на эти вопросы надо отвечать вот только ради этого была попытка создать чат в интернете в скайпе и самое главное что все вот эти вот видеоуроки которые я буду выпускать они будут поддерживаться вебинарами да идея вебинаров мягко говоря не нова но те вебинары которые мы будем с вами проводить они будут иметь принципиальное отличие от большинства вебинаров по инфобизнесу я не буду вам ничего продавать там впаривать и так далее абсолютно нет то есть здесь идея совершенно другая идея в следующем есть такая хорошая русская пословица: одна глава хорошо, а две больше, а две лучше. Вот. Идея в совместном таком творчестве. То есть я делюсь своей методикой. Вы рассказываете, у кого есть какие-то свои наработки о своих там достижениях, у кого есть какие-то вопросы. Мы на них или я или кто-то еще будет, будем отвечать. А вебинары эти будут живыми. То есть каждый из присутствующих на вебинаре может что-то говорить. Конечно, если эти разговоры будут по теме. Все вот эти вот флуды будут пресекаться жестко, потому что вот по опыту чата обязательно придется все это отслеживать удалять, чтобы была какая-то польза. А именно ради пользы, и именно ради пользы новичкам все это и делается. Если взять какой-нибудь вебинар по MLM-бизнесу, спикеры говорят, что приглашать проекты легко. там Одному человеку сказал, другому человеку дал информацию, и все, у тебя там через два дня уже целая команда. То, как я могу прокомментировать эти слова, то есть, правда это или нет. Сейчас я могу сказать, вам, что да, приглашать легко. Но если вы бы мне задали такой вопрос год назад, я бы сказал, что приглашать очень сложно. И то, что я сейчас говорю, правда. И то, что я сказал бы год назад, тоже правда. Почему? Кому-то легко, а кому-то сложно. Кому легко приглашать. Приглашать легко тем, у кого есть уже какой-то практический опыт. Вот в этом проекте у меня где-то порядка там 400 приглашенных за небольшой период и без каких-то серьезных денежных вложений. И не так много я времени уделял этому проекту. Если у вас есть опыт, если у вас уже есть какая-то команда, если у вас есть уже механизмы, которыми вы пользуетесь, которые именно для вас работают, потому что нормально что например у меня работают или выстреливают вот эти вот способы приглашения у кого то будут выстреливать несколько другие это абсолютно нормально поэтому вот нужно и делиться и общаться обмениваться какой то полезной информацией, потому что кто владеет информацией, тот владеет тот владеет мир для людей которые владеют им легко а вот если мы возьмем какого то человека который только пришел в интернет и пытается приглашать. Вот им очень тяжело. И понимаете, не надо вот тут расстраиваться, что что-то не получается. Это нормально то, что не получается. То есть не надо себя бить по ушам и говорить, что я что-то делаю не так и так далее. То есть если вы что-то делаете, то у вас получится. И вот цель этих видеоуроков этих вебинаров именно в том чтобы люди которые никого еще не пригласили воспользуюсь вот э, тем опытом который я отдам теми советами которые кто-то еще наверное поделится чтобы вы кого-то пригласили вот это вот основная задача есть, кого я хочу видеть на этих вебинарах я хочу видеть людей которые ну, во-первых не зациклились на проекте ОЯР та методика, которая будет рассказана, она вообще для любых проектов. То есть мы говорим о методике приглашений и о создании трафика. То есть это работает везде, и это нужно в любом проекте. Если вы это научитесь делать, все, у вас будет успех везде. То есть меня интересуют на этих вебинарах люди, которые хотят двигаться, которые не зациклились на этом, блин, антик автокликеры не зациклились на том как там вывести какие то свои 2 доллара куда то и так далее да на технически какие то вопросы мы будем отвечать для этого и вебинары ведутся но основная задача это продвижение продвижение вас в интернете значит вебинары не будут массовыми то есть я не буду рассылать приглашение никому кроме тех кто находится в чате вебинары будут вестись через через google то есть для того, чтобы попасть на вебинар, вам необходимо почта от Gmail, вы должны зарегистрироваться и уметь попадать в свой аккаунт Gmail. Если какие-то вопросы, пишите в чат, ответим. Если вы хотите что-то говорить на вебинаре, вам необходимо иметь микрофон. Если вы хотите что-то видеть, чтобы вас кто-то видел, то тогда приобретайте веб-камеру, это два в одном, и микрофон, и видео сразу. Значит, ссылку я скину в чат на вебинар вы можете переходить по этой ссылочке и сразу же нажимать на кнопочку "Вопросы", писать тематику вопрос значит первый вебинар а, у нас будет тестовым мы проверим как это все работает пройдет он у нас 15 апреля 2014 года в 8 часов вечера по москве значит далее Будем решать в какое время, кому удобно. Значит, будет однозначно запись этого вебинара. Если возникнут какие-то вопросы, можно комментировать прямо на Ютубе под данным видео. Пожалуйста, в чат комментарии не надо писать, то есть не будем засорять чат лишними вещами. То есть, если хотите что-то прокомментировать, пожалуйста, комментируйте на страничке видео на Ютубе. Ну вот на этом, наверное, все. Кому интересно. Приходите на вебинар, будем совместно учиться, совместно двигаться. То есть, я очень надеюсь, что все-таки образуется какая-то команда единомышленников, с которыми можно будет зарабатывать в интернете. Все, всем спасибо, до свидания.